Кто это, блин? Что за? А? Гляньте, у него какая шикарная походка. Эти бедрышки. Да у него ноги шикарнее моих. И снова хаешки-котятушки, и с вами Неллио. Это игра Свет. И нам осталось прочитать только одну, заключительную шестую главу. Загрузка. Сознание. Мне интересно, что же здесь будет. Наверняка это девочка. И видите, какие тут эти проходики. Ага. Что это такое? мне тут нужен свет. А, без него я ни хрена не увижу. Ну что ж, допустим, прочитаем. Что тут написано? Это какая-то чертовщина. Глаза и разум отказываются верить. Ребенок, которого я спас, превратился в нечто. Я еле скрылся от нее. Теперь я понимаю, что видел в ее взгляде, но это просто невозможно. Как программа защиты бункера может управлять человеком? Что? Странно, хотя многое объясняет. И мои головные боли, и то, почему эти твари ее не трогали. Я привел в бункер исчадие ада. И раз это программа, значит ее можно отключить. Где-то на этом уровне есть панель, которая отключает редактор. Надо найти ее и активировать редактор от перезагрузки должен взорваться. Надеюсь, это сможет остановить эту тварь. Погодите, я не поняла, что? А какая-то программа управляет этой девочкой, или девочка управляет программой, а программа управляет тварями. Я что-то недопонимаю, что тут происходит вообще? Ладно. Где-то на этом уровне есть панель, отключает редактор, надо найти панель, активировать. Все, да? То есть, наше задание сейчас довольно-таки простое. Где-то на этом уровне, заметьте. А там у нас воды вот есть. Ладно. Одни записки везде, смотрите. Это все было напрасно. Все. Я сказал все. Моя голова. Этот голос. Кто я? Где я? Где мой пистолет? А вот он. Этому надо положить конец. Это должно закончиться. Я тебе не достанусь. Выстрел. Здравствуй. Ты, наверное, удивлен и рассерен пройти такой долгий путь и при этом остаться еще в живых. Это поступок сильного человека, но глупого. Я дам тебе еще один шанс, если ты не хочешь закончить, как остальные. Ты удивлен? Да. Были и еще такие, как ты. Теперь они все покоятся в этом бункере. Но я дам тебе последний шанс. Найди работающие сервера. Активировав панель управления, ты откроешь выход из этого места. Ты сможешь вернуться к своей жалкой жизни, как раньше. Я обещаю не трогать тебя, но вот мои дети. Они давно не ели вкусного сочного мяса. Удачи тебе. Это записка той девочки. Ясно. Панель управления. Мне везде надо найти панель управления. И в смысле мои дети? Ты чё, их мама? Ты когда наплодить-то успела? А? Панель управления. Где мне найти сраную панель управления? А, вот они дети. Я не думаю, что тут холод, значит они могут двигаться. Я вернусь обратно, котятки, и... Раз эта девочка, которая превратилась в нечто... Что так... Что за нечто-то? Раз эта девочка может ими управлять, то все очень плохо. И вообще, что за... Я уже запуталась. Нет, фонарик. Постою. Окей. Так, я умудрилась еще и с беседой там немножко переписываться. Так, давайте зайдем вот сюда. Тут еще что-то непонятное такое. А, это я вернулась. Ясно. Монстрик! <свистит> Вау! Гляньте, у него какая шикарная походка. Эти бедрышки. Да у него ноги шикарнее моих разы И что это? Он застрял-то? Он застрял. Котятки, прикиньте. Если он пройдет, сейчас будет очень плохо, но я врубаю фонарик. Это, выясни, шикарная ситуация, когда там стоит гуманоид. А тебе насрать? Знаете, будет плохо, если я сейчас зайду в комнату, а там кто-то стоять будет. Да мы просто... Мы круг сделали, понимаете? Мы просто сделали круг. Точнее, это я сделала круг. <вздохни> да что это за звуки? <вздохни> что это за звуки? Я просто реально сейчас так наворачиваю круги. Да хм. она? Так он-то управление. Но это же комната управления, да? Если это не она, то все очень плохо. И мне нужно будет сейчас заново это все бегать и искать, и искать, и искать, и искать. Но в любом случае, мне все равно придется бегать и искать, потому что... Черт. <с laisser м gutes> я не знаю, куда мне надо сейчас прибежать, чтобы выйти из этого места. Жопа. Ну что ж, вот мы активировали с вами реактор, и давайте пройдем дальше. Наверное, мне надо сейчас идти. Тут столько проходов. Опять проходы. И там двери. Ой, дверь. Нет, она закрыта. О, а это что? Тут тоже какая-то хрень. А, а что если он красным светится, потому что мне не надо было сюда нажимать. А, я заблудилась. Что это? А, это тот самый реактор. А, а там гуманоид. Шел в жопу. Меня нету! Ага, он снова застрял. Ладно, пока он не выбрался, я снова вырублю свет. Блин, ну, ну откройся! Откройся! Никуда не могу, вообще никуда! Бля, хамуха! Что? А, смотрите, смотрите! Вход запрещен! Может, надо туда идти, нет? Плиис! Нет, не ранили. Бау! Бау. Что за бау? Да, вот он. А мне куда надо идти? Вот кто-нибудь-то подскажите мне, пожалуйста. Что мне надо делать? Посторонним вход запрещен. Если мы, конечно, сейчас сможем пройти. Да, мы смогли. Он меня ранил. Визюк. Что один, что второй. Не убили. Так, ладно, ну вроде как-то... Как-то я... Тут, по идее, никого... почему все красное а? О, прошли ну-ка котятки мы это сделали О, что еще и девочка привет а я не могу двигаться только пройдя тьму ты можешь увидеть свет мы прошли котятки ну, погодите, как-то это странно было сейчас. А для чего второй генератор? Ну что ж, котятушки, мы прошли игру свет, однако однако мне не дает покоя вот эта хреномантия. Поэтому давайте, сознание, глава 6. Что если это еще одна концовка? Это навряд ли, конечно, но... Черт, для чего-то же был добавлен этот предмет в игру. Тем более он был зеленым, а что если... Куда это я иду? А я правильно иду? Я правильно же иду, да? Да, вроде правильно иду. Так, вроде отсюда мы шли сейчас направо, направо, направо. Я уже не помню, как мы шли. Так, вот, смотрите. Теперь давайте дойдем до того редактора. Реактор, редактор, как они... А где он находится? Стоп! Вот, смотрите. Неисправность реактора. Реактор. Я Неисправность, реактора. Конечно, Неисправность реактора. Ключу. Неисправность реактора. Передавайте вызов. Неисправность реактора. А, вот. Сюда Неисправность теперь. Неисправность реактора. Неисправность реактора. Неисправность реактора. А что делать-то? И grenade. эти не врубаются. 있잖아요. И это не открывается. Неисправность реактора. А что мне теперь делать? Чинить его? Ладно, tid, pues> неисправность реактора. Ладно, свет. Неисправность реактора. Мне сначала показалось, что у меня это же не это. Неисправность реактора. Не восстанавливается ни хрена. Неисправность реактора. Значит, я пришла оттуда, да? Неисправность реактора. Куда мне идти-то? Смотрите. Еще один ход. Исправность реактора. Где я, мать моя женщина? Исправность реактора. Вы кто? Чего у вас так много? Кто это, блин? Что, Что за? Чего-чего? А? А, а... а, допустим, мы нашли вторую концовку. А в чем отличие-то? А, стойте! Взрыв! В самом начале мы читали, помните, взрыв! Взрывы и они все умрут. Ну а что это за люди были? Какие-то были механизированные. Песец: вот зачем два реактора, и вот зачем второй выход, на который мы наткнулись в самом начале. Погодите, а почему туда неисп... неисправность? А, мы же должны были его сломать и там. что-то это... что было написано в начале все. Охренеть, котятки! Мы с вами прошли игру «Свет» на обе концовки. Жалко, не открылась седьмая глава, но зато мы можем под, поугарать над этой бочкой, смотрите. Ничего не бочка, а коробочка, которая двигается. Ну, ладно. Что ж, котятки, я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если это так, то поддержите меня своим бородатым лайком под этим видео и мужицкой подпиской на мой канал и на канал Zarex И всем пока, котятки!